С толщиномером я работаю лет пять. Это дополнительный заработок. Езжу по авторынкам, помогаю своим клиентам по кузовной диагностике при покупке автомобилей, потому что, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев честной торговли на авторынках не бывает. Польша, Прибалтика, Германия повидал много рынков и пощупал много автомобилей. Сначала я не предполагал на эту тему делать видео, но в очередной раз был на авторынке, видел, как семья выбирала машину, и как продавец откровенно лил им в уши, что автомобиль не бит, только слегка подмарафечен, убранные мелкие царапинки и даже ссылался на свой толщиномер, показания которого тут же демонстрировал. Видно было, что семья свой первый автомобиль покупает, развесили уши. А там и без толщиномера даже видно, что лучше этот автомобиль просто стороной обойти и не оглядываться. Но я же не мог подойти и объяснить людям реальную картину, какое я имел право взять и сорвать сделку продавцу, не имея к тем покупателям никакого отношения. Поэтому промолчал. А пришел я туда со своими клиентами, вот их интересы я и защищал. Но осадок остался, как говорится, не за себя, за Родину обидно. Вот и решил рассказать тут немножко, чтобы хоть тем, кто наткнется на этот ролик, помочь быть не кинутыми при покупке автомобиля. Обсудим два вопроса. Как правильно себе купить толщиномер и как правильно им пользоваться? Потому что после приобретения толщиномера Я тебе умливесть скажу, но только ты не обижайся. Используя его, надо применять и собственные мозги тоже. Итак, какой купить для цели измерения толщины лакокрасочного покрытия автомобилей в условиях авторынка? Те модели, которые имеют кучу кнопок для перенастройки, перекалибровки и другого перепрограммирования, а также которые снабжены памятью измерений. Они будут стоить дороже, но эти функции вам вряд ли потребуются. Для таких целей это лишнее. И я бы переплачивать за гору невостребованных функций не стал. Мне, по крайней мере, за пять лет ничего из этого не пригодилось. Хотя прикасался я гораздо более, чем к 50 тысячам автомобилей. Даже, 10, даже 1000 много. Про 10 тысяч я вру? Нет, это немного. И не вру. Когда ходишь с клиентами по рынку, помогая им что-то купить, за день сканируешь до 50 автомобилей, на которые... Ткнет пальцем покупатель. Из этих 50 от 40 автомобилей в среднем после одной минуты тыкания прибором уходишь сразу и не оглядываясь. И только 5-10 автомобилей изучаешь более подробно. В итоге просканировать тысячу автомобилей это всего 20 раз нормально заехать на авторынок. Так что 10 тысяч за пять лет набирало незаметно. В общем, дорогие перепрограммируемые многофункциональные толщиномеры это лишнее для такой цели. Смотрим на недорогие, а заодно и компактные. Они будут сразу запрограммированы на одну задачу, сразу откалиброваны. Только не роняйте и не вносите в сильное электромагнитное поле. Рядом со свече генераторами не кладите с микроволновками. Что вам потребуется от толщиномера? Первое, обязательно, чтобы был ЖК дисплей, желательно с индикацией не только целой, но и дробной величины получаемых измерений, то есть чтобы был хотя бы один знак после запятой. Второе. Обязательно, чтобы прибор умел переключаться и показывал, что вы меряете – феррум или алюминий. Измерение ЛКП по алюминию тоже нужно. Алюминиевые автомобили почти не гниют, и зачастую люди ищут именно такие. К примеру, из Audi это старая a 8 из Ситроэнов аналогично c С5. Третье. В зависимости от целевого рынка прибор может отображать измерения или в микронах, или в милях. Не путайте с морской или сухопутной милями. Тут мил ⁇ это единица измерения толщины, принятая в английской системе измерений, и равняется 25,4 микрона. Купив такой, придется пересчитывать в голове. На качество измерений это не повлияет. Заостряю ваше внимание. От приборов со светодиодной индикацией или ЖК-дисплеем, но с большим шагом значений, толку мало. Те, кто знакомы с метрологией, сами все поняли. Другим поясняю. Минимальная погрешность любого измерительного прибора, неважно, это вольтметр, секундомер или толщиномер равняется цене его деления. Для секундной стрелки в кварцевых часах минимальная погрешность будет 1 секунда. То есть те толщиномеры, которые имеют три светодиода с обозначениями хорошо, средне, плохо, имеют цену деления в один светодиод. Значит, и минимальная погрешность тоже будет в один светодиод. А так как всего светодиодов 3, погрешность такого прибора будет процента. С такой же погрешностью я вместо прибора в автомобиль могу пальцем тыкать и выдавать свои соображения. Поэтому погрешность 33% неприемлема. Приборы, которые с ЖК-дисплеем, нужно включить и поэкспериментировать, с каким шагом отображаются результаты измерений. Если прибор по паспорту отображает в целых значениях микрон, это еще ни о чем не говорит. Будьте внимательны. На практике может оказаться, что он будет показывать не 1, 2, 3, 4, 5 микрон и даже не 5, 10, 15, 20 и так далее, а 30, 60, 90, 120 микрон. Тогда погрешность у него будет 30 микрон. Это плохая погрешность. Так как нормальная толщина ЛКП автомобиля до металла – это лак плюс краска плюс грунт – варьируется в среднем около 100 микрон. Вот вы меряете прибором, у которого погрешность 30 микрон. Прибор показал 120 микрон. И тут непонятно – это реальных 120 микрон, или там реально к примеру 93 микрона, а прибор вдруг слегка подвирает в плюс и высветит ближайшее показание в плюс, которое он может отобразить. Итак, ваши реальные 93 микрона на ЖК-дисплее превратятся в 120. Для некоторых корейских автомобилей 93 микрона это идеальный нетронутый заводской слой ЛКП. Вы же подумаете, что там 120. А это показания слабой рихтовки, шпакли и покраски в гараже. Лучше, если прибор, кроме целых значений на ЖК-дисплее, будет еще и дробные показывать. У меня, к примеру, прибор отображает в милях. Целое число мил плюс один знак после запятой. Но после запятой он у меня, исходя из своей чувствительности, может показывать не 1 и 1, 1,2, 1,3, а сразу 1,5, 2, 2,5, то есть шагом 0,5 мил. Переводим в микроны. 1 мил равен 25,4 микрона. Шаг в мил – это грубо 13 микрон, то есть погрешность у него будет 13 микрон. Мне этого уже достаточно, чтобы легко отличать новый кузовной элемент с заводским слоем ЛКП от подкрашенного по небитому элемента и от рихтованного элемента со шпаклей и краской. Но для меня это предельно допустимая погрешность толщиномера. Если погрешность была бы выше, меня бы он уже не устроил. В итоге я из самых подходящих пользуюсь самым дешевым. Когда толщиномер выбрали, не поленитесь, испытайте его тут же, взяв с собой заранее, к примеру, кусочек некрашенной жести или алюминия. Просканируйте. Прибор, прибор должен показать 0. Потом положите лист обычной бумаги восьмидесятки для принтера. Посмотрите, какое выдал показания. И подкладывайте по одному листу. Показания должны удваиваться, утраиваться. Но это и логично. Листы-то одинаковые, значит и показания, с учетом минимально допустимой подрешности, должны расти примерно одинаково. Когда удостоверились, что конкретно этот экземпляр откалиброван хорошо, можно покупать. Отлично. Толщиномер купили. Теперь нюансы по его применению. Вариант первый. Вы можете заранее найти в интернете и вызубрить таблицу толщины лококраски, применяемых разными автопроизводителями на разных моделях разных автомобилей, и работать по букварю. Недостаток. Будет задурена голова, огромным объемом значений пойдет путаница. И не всегда табличные значения будут соответствовать действительности. Все-таки это рынок не новых автомобилей, а с пробегом. Пример. Абсолютно не битый, нетронутый автомобиль полностью в заводской краски. Но за пять лет эксплуатации собрал. На кузове мелкие царапины и другие артефакты. Перед продажей его грамотно отполировали. В процессе полировки снимается часть лака. Это недостаток предпродажной полировки, так как краска под более тонким слоем лака будет более уязвима впоследствии для мелких камушков. В итоге вы меряете, и у вас реальные показания ниже, чем в зазубренной таблице толщин. Опять путаница. Постепенно, с каждым проверенным автомобилем, табличные значения у вас в голове упорядочатся, вы путаться перестанете. Но это будет не сразу. Поэтому мой совет: начинайте со второго варианта работы с толщиномером. Вариант два. Учтем первое. Когда на заводе кузовные элементы перед сборкой красятся за один техпроцесс, нанесение грунта, краски и лака автоматизировано, толщина по всем внешним, именно внешним кузовным элементам будет одинаковая между собой. В итоге вам не важно, какая толщина конкретно для небитого и некрашенного автомобиля она должна быть везде одинаковая в пределах именно этого автомобиля. И с учетом погрешности толщиномера, равной минимальной цене его деления, показания от места к месту не должны колебаться больше, чем на минимальное деление. Для моего толщиномера допустимо отклонение в 0,5 мил – это 13 микрон, как я пояснял ранее. Рассмотрим, если автомобиль не бит, но весь перекрашен. Такой процесс на заводе делать не будут, в этом нет ни смысла, ни логики, а значит это будет гаражная работа. К примеру, ради освежения внешнего вида автомобиля. Возможно, автомобиль красного цвета, а красный, как известно, выцветает сильнее других цветов. Даже если мастер-волшебник, все равно как автомат он не покрасит. Колебания по прибору будут маленькие, но выше минимальных, как в случае с заводской покраской. Это тоже был бы хороший экземпляр, и определяется он именно так. А когда все, а все, где показания прибора пляшек, что дурные, это понятное дело рихтовка, куча шпаклевки, чтобы сгладить ямы, бугры после рихтовки, затем краска, лак. Учтем второе. Все наружные элементы, которые подвержены ударам камней, красятся более толстым слоем и лаком более толстый. А вот проемы дверей, куда камни не ударяются, и внизу над порогами и под дверным стойкам, а также внутренние стороны самих дверей, красятся более тонким слоем, а толщина лака там вообще минимальная. Ну и тоже само собой толщина ЛКП по всем четырем дверным проемам должна быть одинаковой между собой. Вот изложил два варианта работы с толщиномером. Один табличный, к нему вы рано или поздно придете сами. Другой аналитический, связан с логикой. А анализировать на рынке все равно придется, так как вам, не зная историю автомобиля, придется до нее доходить по косвенным признакам. К тому же Кроме толщинамера, у вас есть еще глаза. Очень мощный инструмент по контролю за зазорами, перепосами и другим. Дальше идет здравый смысл. Запомните, люб любые видимые и слышимые косяки с автомобилем на авторынке сильно влияют на его цену. Ни один перекуп не захочет терять. Там 20 баксов, там 20 баксов, а там 50. Поэтому уж поверьте, если что-то устранить легко, это будет устранено или закамуфлировано до выгона автомобиля на рынок. Если не устранено, значит не зря. Скорее всего, это будет устранять невинтабельно и дороже, чем скидка, сделанная вам. А отмазки, что забыл, некогда или не успел, только пригнал, я вам скину соточку с общей суммы, я все это не слушаю. Абсолютно во всех случаях, когда оказывался нерабочий ручник и говорилась легенда, что вчера только трос порвался, а так все работало, сводился к тому, что там были в хлам закорявшие задние суппорта. Ручником не вчера, а полгода назад перестали пользоваться. Кондиционер исправен, просто не успел его заправить. Всегда оказывались дырки в трубках, или в местах их соединений, или радиатор кондея под замену и так далее.